Сейчас мы с вами поговорим на такую тему, что же такое наша компания Идеал-М. Прежде всего, это гарантированные выплаты. У нас такой девиз – заработал, поставил на вывод и получил заработанные средства в этот же день. У нас маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. И вы в этом а, сами убедитесь многократно. Сейчас мы с вами поговорим о наших преимуществах. Мы официально зарегистрированная компания. Нам скоро будет один год. Есть свой регистрационный номер, вы можете увидеть его на главной странице нашей компании, вы можете его проверить и убедиться, что это действительно все серьезно и легально. У нас нет и никогда не будет абонентской оплаты. У нас вход открыт на любую площадку на ваш выбор. Вы сами можете посмотреть личный кабинет, выбрать для себя площадку, которая вам придется по душе активироваться и начинать развиваться. Вход открыт на каждой нашей площадке. В любой стол вы можете создавать себя всевозможные стратегии развития. Основная наша программа – это «Идеал М-Мини» и «Идеал М-Макси». Мы открылись именно с нашей основной программы «Идеал М-Мини». Старт состоялся 23 сентября 2021 года. Площадка на самом деле уникальная. Разберитесь в основных программах. Все площадки, все, что создано в нашей компании, это идет дополнительно, плюсом, в помощь к нашим основным площадкам. Социальная программа открылась от 31 октября 2021 года. Люди разные, многие говорят, много денег в интернете потерял. Приходят новички, пожалуйста, пусть начинают именно социальные программы. Также у нас есть две фабрики клонов, они на одной вкладке. Это две друг от друга независимые площадки, которые работают а, с 6 февраля 2022 года. Площадки тоже очень интересные. Посмотрите в личном кабинете на слайд, есть кнопочка маркетинг. пролистайте и вы все увидите, что на самом деле эта площадка тоже приводит большой поток людей а, в нашу компанию. Наша основная идеал М-Макси, она у нас работает с 3 апреля 2022 года. Это реально путь к нереально большим деньгам. Все наши площадки, они ведут именно в нашу идеал М-Макси, чтобы наши партнеры зарабатывали большие деньги. А вот площадка Fast Track, на ней создана искусственная закольцовка. Все наши маркетинг-планы, они реально крутые. Площадка работает с 1 июня 2022 года. Там всего два друг от друга независимых стола. То есть вы приглашаете людей и до бесконечности а, зарабатываете, зарабатываете, зарабатываете. А сейчас у нас в разработке площадка, которая стартует также 23 сентября 2022 года. То есть она откроется ровно на годовщину нашей компании. Это будет нереально крутой подарок всем нашим партнерам. Вы сами в этом убедитесь. А я же сейчас открою демонстрацию экрана. И как только вы увидите мой экран, попрошу вас поставить двоечки. Итак, как виден мой экран? Жду ваших двоечек активнее, активнее, активнее. Итак, я перехожу в личный кабинет. И, пожалуйста, на что я бы вас хотела, чтобы вы обратили внимание? Уроки по кабинету. Обязательно их пройдите. Они настолько простые, это короткие видеоролики, чтобы вы реально могли просто и легко заполнить свой профиль. Многие люди до парадокса звонят и говорят, «Я профиль заполнить не могу. Посмотри ролик короткий». И вы сможете заполнить профиль. Уж это делается очень просто. Вы также работаете со своими лично приглашенными партнерами. Пригласили человека, ну помогите вы ему профиль заполнить. Но это же все делается для развития вашей команды. Как пополнить кабинет, как деньги вывести, как сделать перевод денежных средств. Короткий видеоролик, все просто, все доступно. Как пользоваться поисковиком, это инструмент для вашей работы. Поисковик есть на каждой нашей площадке. Вы будете видеть всю свою структуру, кто как стоит по отношению к вам, и как вам управлять бронями, также есть видеоролик. А мы же сейчас с вами давайте порисуем и порассуждаем еще раз, что... Такое наша компания и какие в ней площадки. Итак, Идеал m банк Предстарт будет 10 сентября. Будет вебинар, и мы с вами будем разговаривать на эту тему. Сейчас, на данный момент, у нас Идеал m мини наша основная программа. Идеал М-Банк будет также в помощь к нашей основной программе. Потому что две площадки Идеал М-Мини и Идеал М-Макси, они всегда будут основными в нашей компании. В них, в них на этих площадках трехуровневая партнерская программа, которая реально увеличивает ваши доходы и позволяет вам зарабатывать до бесконечности хорошие деньги. Площадка «Фабрика клонов». Две площадки находятся на одной вкладке. Сами зайдите на нее, нажмите кнопку «Маркетинг» и посмотрите. «Микромани» – это наша социальная программа. Люди, которые приходят именно на социалку, они в любом случае придут к вам на площадку «Идеал М Мини», то есть в основную программу. Через основную программу вы попадете к большим деньгам на «Идеал М Макси. Через Идеал М-Макси есть автоматический переход на фабрику клонов Макси. А вот фабрика клонов Мини – это независимая площадка. Вы на ней также можете зарабатывать и по собственному желанию активировать любые площадки на выбор. А вот Track это наша беговая дорожка. Независимая, самостоятельная программа. Вы также можете посмотреть маркетинг. и Я вам сейчас буду рассказывать маркетинг этой площадки. Ну, все очень круто на самом деле. То есть все наши площадки, они взаимосвязаны и ведут вас именно к большим деньгам. На каждой нашей площадке вы также можете пользоваться поисковиком, также просматривать всю статистику, она у нас отображается на всех наших площадках. Покупка. Также, как видите, в любой стол у нас это все на каждой нашей площадке. Вот здесь у нас стоит кнопочка «Маркетинг». На всех площадках есть эта кнопочка. Пролистайте сами, посмотрите, кабинет у нас очень удобный, и вы сами все можете просмотреть. Я же сейчас вернусь к разделу «Финансы», и мы с вами поговорим на такую тему, как пополнять баланс нашего кабинета. Итак, «Перфект Money. Power. Автоматическое пополнение. Деньги сразу упадут к вам на баланс. Мгновенно. Также и через фрикассу. Вы можете пополнять через фрикассу с любой платежной системы Так, что-то там у меня не получилось. Через любую платежную систему. Сбербанк. Вы можете пополнять через Сбербанк. С любой карточки, неважно любого банка, можно делать перевод на Сбербанк. То есть пополнение у нас с любой платежной системы. Вы можете отправить ИН по номеру карту, и по номеру телефона. Номер телефона привязан также и к почтабанк. Можете пополнять на почта банк. Если вы пополняете со Сбербанка, напишите ваши четыре цифры, последние, вашей номер карты. Если вы делаете перевод на Сбербанк с любого банка, пожалуйста, укажите просто по-русски, напишите название банка. Сумма, имя отправителя, ваше имя, откуда вы отправляете деньги, как у вас написано на карте, Маша, Иван. Ваше имя отправителя пишите «Мое не надо» и точное время перевода. Также обратите внимание, пожалуйста, пополнение через Сбербанк у нас идет от одной минуты до 5 часов. Отправили деньги, создали заявку «Подождите, не нужно писать мне в личке». Не надо. Создали заявку и просто ждите. Мы все с вами люди. Мы все, бывает, выходим на кухню, выходим в магазин. Я обычный человек. Никуда деньги ваши единутся. И поверьте, они придут вам на баланс в скором времени. Никто у меня еще 5 часов не ждал. Итак, дальше. Опускаемся чуть ниже. Вывод средств. А ты указал прочитайте здесь все подписано номер своего счета в профиле то есть перед тем как заказать вывод еще раз зайдите проверьте профиль какой счет вы указали у себя в профиле пожалуйста это же ваши деньги вы в профиле должны указать Номер своего счета, там, допустим, номер карты, либо номер телефона, пожалуйста, и ваше имя по-русски. Я вывожу денежные средства через систему быстрых платежей. Это ваши деньги, это ваша зарплата. Относитесь к этому серьезно. Пишите ваше имя, чтобы я видела, что я вписываю номер, вижу ваше имя, нажимаю перевести, чтобы деньги не ушли ошибочно куда-то. Пишите ваше имя. Позаботьтесь сами, пожалуйста, о получении своей зарплаты. Выбирайте платежную систему. Перфект, Пауэр. Пожалуйста, вот на эти платежные системы. У нас э, многие спрашивают, какой идет у вас процент на вывод. Я не имею никакого абсолютно отношения к процентам на платежных системах. Вы должны сами понимать, что процент выставляет, естественно, сами платежные системы. То есть от меня это не зависит. Сбербанк, либо другой банк. То есть я делаю вывод и на Сбербанк, и на любой банк, какой вы укажете. Укажите все это в профиле. Название банка, номер телефона, привязанный к вашей карте и вы будете получать зарплату куда вам угодно. Многие у меня спрашивают, могу я вывести на карту дочери, там подруги? там, Ну, это уже ваше право, куда вы выводите ваши деньги. Мне все равно, куда их выводить. Вот честно говорю, и вам и открыто. Главное, вы не забывайте зайти в профиль, там все редактируется. Впишите номер телефона, привязанной к карте и имя получателя. Нажмите «Сохранить». Следующий вывод вам нужно сделать уже на другую карту. Пожалуйста, зайдите в профиль, отредактируйте опять номер телефона, привязанной к карте и имя получателя. Проблем нет. До сегодняшнего дня все выводы на, платё... на карты Сбербанка или на любые другие карты у нас было 2%. процента. сегодняшнего дня... Я вам хочу сказать, что вывод у нас будет сейчас, и не будет меняться он никогда. Он будет составлять у нас 3% на все карты. Сами понимаете, что э, комиссии растут, у нас также растет оборот, соответственно, растут и комиссии. 3% будет на любые карты. Итак, идем дальше. Перевод средств. Вы... Также зайдите в свой профиль. Я вас очень убедительно прошу. Я всегда говорю на каждой презентации, на каждой теме. Мы всегда останавливаемся на том, что зайдите, пожалуйста, опять же в свой профиль. Установите свою аватар. Вы сюда, в нашу компанию пришли зарабатывать реально большие деньги. Поверьте просто в свои силы, поверьте в себя и все получится. Поставьте вы свою аватар. Потому что когда вы будете даже переводить деньги, нажмете вот здесь "проверить", вы увидите фотографию человека, куда вы отправляете деньги. Много идет вот таких вот тоже звонков и сообщений. Я отправил деньги не туда. Если бы там стояла фотография, человек бы не отправил деньги не туда, понимаете? Загрузите свои аватарки. Написали цветочков, наставили, кошечек там поставили. Да поставьте вы, пожалуйста, фотографии, чего вы стесняетесь, чего вы боитесь. Вы боитесь заработать большие деньги? Вы боитесь показать свою фотографию? Ну вы же серьезные люди. Давайте будем с вами строить серьезный бизнес и начнем меняться сами. С себя начнем. Зайдите, пожалуйста, и запомните все профили. Даже при регистрации. Вы знаете, вот доходит, честно скажу, до парадокса. Человек звонит и говорит, я делал регистрацию, а попал в другое место. Это как? Это как? Вообще это возможно? Я делаю регистрацию, меня поставили по другого спонсора. Как это возможно? Там тоже есть такая кнопочка «Проверить». Если у вас там будет стоять фотографии, как можно сделать регистрацию по другого спонсора? Давайте будем с вами серьезно относиться к заполнению профиля. Как вы профиль заполните, так вы и будете действительно развиваться. Итак, сейчас мы с вами перейдем все-таки на нашу презентацию и начнем разбирать наш маркетинг, маркетинг нашей компании. Итак, мы с вами переходим на слайд именно... Бег по кругу. Почему мы начнем именно с этой площадки? Давайте проанализируем. Площадка Бег по кругу, Fast Track. Она нам дана в помощь для того, чтобы мы с вами могли реально сразу с первого человека вернуть вложенные средства. Очень много людей спрашивают, с какого человека я верну вложенные средства. Ой, это, наверное, финансовая пирамида, тоже говорят многие партнеры. Давайте с вами подумаем и порассуждаем. Если вы возвращаете деньги с первого человека, риск есть? Риска нет. Многие говорят, «Тринар, я пойду искать три человека». Зачем искать три человека? Остановись, ты с первого вернешь свои деньги. Маркетинг устроен таким образом, что вы с первого возвращаете, а со второго человека, либо даже уже ваш человек – Пригласил первого, вернул и поставил к себе второго человека. Он ренвестом придет к вам, а вы уйдете к своему спонсору. У вас откроется новое дополнительное место. Представляете, как круто. Вы идете и ищите себе второго человека, старайтесь все развивать свою первую линию. И никогда, ни при каких обстоятельствах не отдавайте своих партнеров вниз в глубину, никогда не регистрируйте своих людей по чужим ссылкам. Это никогда не будет оценено, и никто вам за это спасибо не скажет. Запомните раз и навсегда, люди идут именно на людей. К вам, если к вам пришел человек, как можно его отдать? Я никогда этого не понимала. Итак, разбираем следующее. Вы приглашаете к себе человек. вы зарабатываете деньги. Не пригласили, а ваш человек работает, либо его уже люди там внизу работают, к нему встают, да, смотрите, ваш человек зарабатывает, а у вас пока как было 750 рублей, так оно и есть. Да где же здесь финансовая пирамида? В нашей компании люди зарабатывают, кто работает. Понимаете, кто работает, тот и зарабатывает. И это наше огромное преимущество, потому что наш бизнес честный. Честный и открытый и доступный. Поэтому взвесьте все. Все познается методом сравнения. Сравните. Любые проекты, любые компании в интернете, и разобравшись в наших маркетингах, планах, вы поймете, поймете, что это даже не сравнимо ни с одним проектом в интернете. Итак, вы пригласили, допустим, следующего человека, все, вы вернули деньги, либо даже ваш человек опять же придет к вам реинвестом, вы получите деньги. Если вы работаете на 750 рублей, вы будете зарабатывать за каждый вами пройденный круг полторы тысячи рублей. А это и есть вход в первый стол в идеал мини. Вы можете приглашать, у вас уже вот оно, ваше место на площадке Fast Track. Запомните также, раз и навсегда. Клоны покупать не надо. Вы всегда будете на этой площадке, потому что за счет второго места у вас всегда будет рождаться новое ваше место, готовое к получению денег закрылся стол он ушел в историю в закрытые столы а у вас всегда есть место всегда есть клон человека пригласили получили ваш партнер под него встала второй человек он к вам вернется а у вас опять идет рождение места до бесконечности вы до бесконечности будете здесь зарабатывать то же самое касается и 7500 рублей. Универсальный стол. Универсальный. Вы один раз только внесли 7500, пригласили человека, вернули свои деньги. Пригласили второго, либо ваш человек стал к вам реинвестом, у вас открылось новое место. К вам пришел человек. Вы разговариваете. Сетевой маркетинг – это бизнес именно людей, общения. А вам партнер говорит – знаешь, говорит, у меня вот сейчас есть пять Очень хочу на эту программу. Очень хочу. Но вот никакой-то там суммы не хватает. Вы можете свои добавить, потому что эти деньги упадут к вам. Вам на баланс. А там сами договоритесь, когда он вам вернет эти деньги. А может быть, это будет ваш подарок вашему партнеру. А бывает ведь такая ситуация. Ваш человек говорит, слушай, друг... У меня человек с деньгами на кабинете, горит ему, сейчас хочет на площадку, а у меня нету этих денег. Представляете, как круто? Вы можете этому человеку дать на активацию, даже если у вас его нету, этих денег. Также договориться с этим человеком, чтобы он перевел ему деньги на баланс. Он активируется, деньги упали куда? К вам на кабинет. Вы внутренним переводом переводите человеку деньги, он активировался, деньги упали к вашему партнеру. Ваш партнер деньги вернул вам. Всем хорошо, все радостные и довольные пошли работать. Здесь возможно все реально. Даже два человека могут сложиться пополам и активироваться вместе. Все перед вами. Все возможности открыты. Просто берите, пользуйтесь, зарабатывайте. И всегда стремитесь к большим деньгам. А мы же сейчас с вами перейдем на следующий слайд. Это наша социальная программа. Давайте порисуем и на ней тоже. Вы знаете, социальная программа, она предназначена для людей, которые говорят, боюсь, не умею. Вы знаете, даже если вы очень крутой лидер, на вашем пути встречаются люди разные. И кто-то говорит, у меня всего 500 рублей. Да пожалуйста. Видит человек, перед собой человек удвоитель и спрашивает, многие спрашивают, мне что нужно два человека, вы знаете, это как наша работа, как два человека. Я вообще этого никогда не понимала. Если вы пришли деньги зарабатывать, вам что нужно получить одну зарплату? Одну? Или вы деньги пришли зарабатывать? Приглашайте и развивайте людей. Два встала, все, вы ушли автоматом на второй стол своих людей. Дальше помогайте людям, вниз расставляйте. Но все эти люди будут зарегистрированы по вашей ссылке, и они, как только под ними будет два, будут переходить к вам на второй стол. А скорость у всех разная. У кого-то сразу есть два, а кто-то постепенно их пригласит. Но зато ваш бизнес начнет развиваться. На втором столе с первого накопления, со второго тысяча на вывод. Если вы начинаете социальной программы, можете тысячу вывести, а можете поступить более мудро. Вы за эту тысячу можете зайти на фабрику клонов, а можете активировать площадку файстрек, и там крутится маркетинг-то классный. Но зато вы людей уже можете приглашать и на социальную, и еще на дополнительную программу по вашему выбору. С третьего автоматический переход на третий стол, где к вам первый придет человек, у вас опять открывается ваш удвоитель по вашей броне, у вас идет переход автоматически в нашу идеал Эммини, это основная программа. Скажите, круто, а это что означает, что все ваши люди, которые придут к вам на социальную программу, Куда придут? К вам в основную программу. По вашим броням. А если вы уже есть там, то ваш клон всегда будет приходить по вашей броне. Следующие 2 и 2 тысячи на вывод. Каждый круг вам теперь будет давать 5 тысяч на вывод. Деньги небольшие, но их получать тоже приятно. А это наша основная программа. Это все то, ради чего вообще мы работаем. Посмотрите на эту площадку. Посмотрите. Все, что здесь написано зеленым, это ваша зарплата. Она в каждом столе, в каждом. Ни одного накопительного стола у нас нет. У нас вход открыт на любой стол. Представляете? Посмотрите, в любой стол многие спрашивают, сколько мне надо людей. Но смотря с какого стола вы начнете свое движение. Если с первого вам нужно будет закрыть 5 столов, а шестой у вас будет как бы вот он, весь зарплатный, да, но по пути сколько реферальных? На первом столе вы вернете свои деньги. Если вы начинаете со второго стола, перед вами четыре рабочих стола, а шестой будет для вас пятым. То есть вы сокращаете количество приглашаемых людей. Если вы начали с четвертого стола, перед вами всего два рабочих стола, шестой для вас третий. Вы сами для себя выбираете стратегию, вы сами решаете, каким количеством людей вы будете двигаться и зарабатывать деньги-то рядом просто возьмите их а преимущества этой программы их столько много понимаете когда человек делает регистрацию начинает разбираться в маркетинге он как правило начинает натыкаться там на подводные камни а у нас чем больше вы будете копаться тем больше найдете преимуществ их реально очень много во первых начнем с того неважно на каком вы столе без разницы вы приглашаете людей, и у вас человек говорит, а я хочу на четвертый стол, заходи. А я хочу начать со второго стола, заходи. Без разницы. Вы никого не потеряете здесь. Все люди будут зарегистрированы по вашей ссылке, а реферальные начисляются по реферальным привязкам. Не по расстановке, а по привязке реферальной. Куда бы человек ни купил, куда бы он ни встал, вам деньги будут сыпаться со всех столов. За всю его проделанную работу до третьего уровня в глубину. Вы в первом. Ваш человек стал один-единственный, но активный. И он вас тут же обогнал. Он под себя вперед вас поставил трех человек. Он улетел вперед к спонсору, а все реферальные, вам представляете? Если вы развиваетесь на любой нашей площадке, и в один момент вы понимаете, да, это же самая классная площадка, я понял. Бывают такие моменты, вы знаете, с вечера ничего не понимаешь, а утром проснулся, и тебя осенило. И ты понял, что круче основных программ ничего нету. Пошел, нажал кнопку активации, все, встал. А ваша первая линия не поняла, и вторая не поняла. Они крутятся там на фабриках, да, они не поняли. Ничего не поняли. А человек снизу говорит, слушай, а я-то понял. Программа-то основная крутая, я пойду на ней работать. И как вы думаете, куда станет этот человек? К вам прилетит, потому что вы тут есть. А если вас тут нет, он пройдет мимо вас и уйдет к вышестоящему спонсору еще выше. Система найдет человека, кто стоит выше. А самое интересное, что и все реферальные начисления будет получать тот человек, кто активен на этой площадке. Представляете, как это вообще круто? Здесь огромная куча преимуществ. Чем больше вы будете разбираться в этой программе, тем больше вы будете в нее влюблены. Поверьте. Итак, вернемся к тому, что на первом столе каждый вернет свои полторы. С третьего человека о, уходит на второй стол. Посчитаем. Полторы и полторы. Первые места везде, видите, накопительные. А третьи – переходные. То есть начинаем считать деньги. Тысяча и тысяча пятьсот. Три. и три – это шесть. Вот он, видите, вход на третий стол. 6 плюс 6 12 а 12 плюс 12 24 24 24 и 2 у каждого с накопления вот они 50 тысяч все деньги сто процентов все распределяются среди людей ни одной копейки не уходит у нас в компанию ни одной с каждого второго человека начинается зарплата многие также спрашивают а могу я бронь поставить там допустим на сразу на второе место и получить доход. Вы знаете, а вот в каждом столе первый человек, неважно куда он стал, он все равно первый, это накопление. Второй, неважно куда он стал, он второй, это зарплата, а третий – это переходной. То есть расстановка особой роли вообще не играет. Итак, со второго человека на втором столе 3000 делятся на три человека, вам, спонсору и вышестоящему. Кто спонсор для вашей команды? Вы. Вы развиваете первую линию. Чем больше будет у вас людей, тем больше у вас будет реферальных. Их не сосчитать. Вот здесь примерно 3 по 3, 3 по 3. А по факту мы не знаем, кто сколько людей приглашает. То есть здесь денег не сосчитать, их очень много. А самое малое это 13. Следующий уровень заполняется вам 3. С третьего уровня вам 9. А по факту он намного больше. Третий стол, то же самое, самое малое 13 тысяч, но здесь вход 6, 3 тысячи делят среди людей, а за 3 у каждого из вас идет клон. Клон, это ваше такое же место. На ваш клон вы также ставите брони, также можете ставить своих людей, также он будет продвигаться, на него такие же начисления. Клон ваш продвигается и также несет вам деньги, то есть это ваше реальное место. Четвертый стол. Вам 7 тысяч, а реферальные по 2 500. Самое малое вы заработаете 37 тысяч. Пятый стол. Вам 10. Реферальные по 3. Самое малое 46. А по факту намного больше. Сколько у вас людей? Столько реферальных. Шестой стол. С первого места вам 35 на вывод, а за 15 автоматический переход в идеалный максимум. Вот он путь к большим деньгам. Следующие 50 и 50 тысяч. Это только одно бизнес-место, вам дает 135, а реферальных 109. Но если у вас партнеров больше реферальных не сосчитать, а также и ваши клоны двигаются по системе, каждое ваше место зарабатывает эти же деньги. И еще огромное преимущество, когда ваши люди пришли к вам в шестой стол, вы к этим людям интерес не потеряете, потому что люди ваши работают, а вы получаете на протяжении всей их работы, все реферальные начисления. Но это очень круто на самом деле. А это наш идеал М-макси. Вот все, что я вам сейчас рассказала, все это умножьте ровно в 10 раз. Вот реально, все ровно в 10 раз. Здесь даже маркетинг рассказывать не нужно. Второй стол по 10 тысяч реферальных, самое малое 130. Третий. А самое малое 130, реферальные по 10, клон во второй стол. Четвертый стол, сразу 70 и вам на вывод. реферальный, по, Вы вообще понимаете, реферальный по 25, а на пятом столе по 30. И сразу 100 тысяч вам на вывод. Да еще и клон в третий стол. А на шестом столе за каждого полмиллиона и все вам. Каждый человек, вами приглашенный, вам приносит вот такие реферальные начисления до третьего уровня в глубину, а в итоге в шестом столе полмиллиона. Но я не знаю, вы знаете, посмотрев на этот слайд, можно просто подумать. Вот что проще вообще людей приглашать, людям давать информацию, которые вам потом будут говорить еще и спасибо за то, что вы их сюда привели. Либо пожизненно жить в нищете, платить ипотеки, платить кредиты. Но ну, я не знаю, мне кажется, выбор очевиден. Нужна машина, заходи. Нужна квартира, заходи. Детям помочь хочешь, залетай. Развивайся, зарабатывай. Еще и плюсом упадешь на фабрику клонов Макси за 10 тысяч рублей. Вообще можешь там не людей не приглашать. Только не забывай брони ставить, заходить. Здесь работай в основной программе. Фабрика Макси сама закроется. Представляете, и там денежки получите хорошие. Сегодня о фабрике клонов я маркетинг рассказывать не буду. Каждый из вас при желании может нажать на кнопочку маркетинг, посмотреть, полистать, потому что наши основные программы это вот, они перед вами. Оцените их. Поймите, достойны ли вы больших денег и стремитесь к большим деньгам. Прекратите терять деньги в интернете. У вас есть возможность их заработать. Просто работайте и зарабатывайте. Ставьте деньги на вывод и получайте их в этот же день.